Что с тобой происходит вася это каха каха это каха отвечаю вам смотрите на каху паху я ему нос сейчас прострел вот тебе нос прострел по шестьяку не сам киночи <mileoked> смешные моменты представляют не представляют, я не знаю, я, я, я не знаю. Может и представляют, а может и нет. Ну, сделаем. Здрасте, люди добрые. Здрасте, я говорю. Сука. Ты на страсти нет. Пиздец, откуда я человека убил Охуели пидорасы, все мочится. Как привет. Привет, старичок. Ты хороший старичком. Все, теперь тебя надо убить. Иди сюда замарить. Кто это, ассоци? Это ты не можешь Ой, я тебе случайно глаз выколол. Извини, старичок. Чё, стойте на фуку. Спасибо, что оба жили, приветствую, полицейские. Я так рад. Ой, как я рад. Зачем как я рад. Охуели, не Вы зачем мне прострелили? То есть, вот вам. Вот. Блин, ой, я машину перевернул. Охуеть. Это просто охуеть. Потом что еду, я еду с, с разделыванием полицейских. Вот тебе машина. Думала, я тебе перевернул нахуй. Вы пидоры. Вы мне что сделали? Вот еще, если хочешь. На, вот еще. Это ты получила. Это твоя вина, Я тебе ни при чем. Ого. Вы мне. Ой, у меня колесо. О, пидоры, блядь. Все. Мне не остается другого выбора, как и ехать. Ехать от вас подальше. Я еду. Открываю машину, точнее, ломаю ее. А потом. Я должен прыгнуть, да, mm -hmm. я должен, вот, И так же плохо <плодит> все должно быть, ну, блядь, и я должен прыгнуть, это, это однозначно, вы мне прострелили два колеса, э, с двух салошинок, э, и я должен вот так вот, хорошо, вот так вот, вот, охуенно прыгнуть, и охуеть, и вот я должен вот так поехать, о, как круто вышло. и вот я сейчас на эту штуку подымусь нахуй, Потом поехал дальше. Ой, как круто я поднялся! Это пиздец. И машина моя предназначена точно для таких дорог. Ахуенный, это машина и вообще я. Ага, манат, да? Куда он делся? Читеры, читеры! Мне пофиг, жители читеры! Это не Minecraft а читеры Где читеры А там читеры, читер. жители. Да похуже. Ах ты машина полицейская. Получай. Значит! Да, ну, ну так можно. Классно, да, ты красиво упала, все, молодец машинка моя, ты тут. Все, но все уже это некрасиво, как ты ездишь. Короче, едем назад и там все, едем а назад и выходим из нее и пофиг на все, пофиг на всех. короче вот ты машина это заслужила если чё и короче ты уже не круто себя вела и я тебя должен за да прости машина ты и короче сейчас вот пидоры в меня уже гондоны стреляют и короче наверное пришло поспать время ну спокойной ночи всем кто не хочет и кто хочет ну я спать все пока спать. я сказал я спать все лади Пати закончилось, все закончилось, и я стрелю. Пока с вами и пиздец. И Пауленга с вами был да, Пока.